Приветствую вас, друзья! Сегодня я расскажу вам об американском сериале Перерождение, вышедшем в 2019 году. Одноименный роман Джастина Кронина, положенный в основу сериала, был издан в 2010 и является первой частью трилогии. Примечательно, что кинокомпания Fox купила права на экранизацию за несколько лет до выхода первой книги серии. И изначально продюсеры намеревались адаптировать литературную трилогию под кинотрилогию, но позже решили, что формат сериала будет более подходящим для апокалиптической картины. Итак, группа ученых-энтузиастов отправляется в Боливию, чтобы проверить слухи о существовании старика-долгожителя. Но поиски приводят к неожиданному результату. На одного из участников экспедиции нападает вампир. После этого правительство санкционирует секретный медицинский проект НОЙ. Ученые пытаются выделить из крови нулевого пациента вакцину от всех болезней, так как вампир невосприимчив ко всем известным вирусным заболеваниям и обладает способностью быстрой регенерации. Испытания проводятся на заключенных смертниках из разных тюрем. В результате все они превращаются в вампира, но чем моложе пациент, тем меньше симптомов у него проявляется. Вопреки всем этическим и моральным принципам, ученые собираются поставить эксперимент на ребенке. Для этого выбрана девочка-сирота Эмми. Агенту Брэду Волгасту поручено доставить ее в медицинский центр. Но за время пути он проникается симпатией к ребенку и принимает решение сбежать вместе с ней. В сезоне всего 10 серий, и тем не менее создатели порадовали обилием деталей и бережным отношением героя. Сюжет постоянно скачет из настоящего в прошлое, что дает пояснение о причинах происходящего или мотивах того или иного персонажа. Да и сами герои очень разные, фактурные, каждый со своей историей. В главных ролях Саня Сидни и Марк Пол Госселар. Скажу, что по сравнению с романом сценаристы внесли ряд существенных изменений и даже добавили пару новых персонажей. Так что тем, кто читал оригинал, такая вольная интерпретация может прийти с ним по вкусу. Но, как по мне, сериал получился качественный, захватывающий, визуально приятный и не затянутый. Очень жаль, что после первого сезона он был закрыт. Но и эта история в 10 серий выглядит завершенной и самодостаточной. Рекомендую просмотру всем любителям жанра апокалипсис. Спасибо, что смотрели. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И тогда мы обязательно увидимся снова.